Решили посмотреть сколько снега. А снега <смех> в горах у нас еще дофига. То есть вот я так иду. Не знаю, видно, нет. Короче, капец. Снега много. Топаем тут на полянку Хотели посмотреть а Реально провалился Вот не видно Ну полностью короче Топора тут тащу Капец Осталось 50 метров Дойти не могу Мы дошли Это какой-то капец Тут снега 200 метров Мы еле дошагали О. Ух ты, ребята, смотрите, что у нас тут, в райских лесах творится Вот так вот, видите, жертвоприношение Саня, с стороны Ага Лучше значит зубы не чистить на ночь И с утра Посмотрите, пожалуйста, с этой стороны Это вам будет кариес, и, карий, и, карий, и карий. Да Был кариес у зайчика Эти А вот, наверное, чем поймали Ну, типа того Ага и лок, и лок, и лок. А Странное дело Что тут творится, блин? А вот такой вид отсюда Сейчас покажу. Вы уж извините, что все трясется. У него само все трясется. Я пару раз думал, что в перлогу провалился. Да, это у Ленька наша. Это Серега. Он сегодня уазик на себе тащил. Да, да, да. У нас сегодня какое число, Серега? 13 апреля? Да, Кагарин полетел в космос. Мы сегодня поехали. В ага, в космос. Мы думали, снега нет. А его, ну... Врать не буду, но сантиметров 70 есть. А? Ага. Да, тут у нас такие дела творятся, вот. Сейчас, сейчас покажу, кошмары, короче, на улице вязаны. Ну как, я не могу, Серега, прыгать через... Я боюсь. Да, да. Вот, съел зайчика. И его потом кто-то съел. А. Главное, чтобы нас тут никто не сажал. Смотрите, брусника. Зеленая. Зеленая. Серега, может, ягодки найдем? А, там а какой брусник? Это помочь. Это, это, это черника? Нет, это же это. Эй, -э -э -э. голубика. Да, ну, не знаю. Не были, тем более. Да, И мы не здесь не первый раз, Серега. Мы хотели сюда зимой проехать, и только сейчас поняли, что да, это была глупая затея. Там уже в Челябинске травка зеленая, блин, а здесь снега по самый дорожный просвет У сереги это нормальный дорожный просвет, а я по его колее не могу идти, короче, цепляюсь картером Это вообще капец какой-то Усиленный картер Слушай, не знаю, усиленный нет, тогда приду домой проверю, как там с картером дела Да, Да-да-да-да Девушка, не знаю, объектив этот слабенький. Но, она... Еще туман какой-то, видишь, дымка. Да, у нас сегодня обещали очень плохую погоду. Да, кстати, сегодня этот челябинский вот этих мяс, вот этих Златоуст промышленных центрах, неблагоприятные условия. НМУ какой-то там, блядь... Ой, блин. Третий, третий там уровень. Ну, какой-то серьезный уровень. До понедельника. Ой, до, суб... до воскресенья. Не, ну я сначала глянул, когда туда. Не, это как бы сказать-то немножко не по себе стал мы даже на театло вот такого не видели не говори а вот здесь курум смотри ка вот его реально тащило от... да вот а то это вниз кто не видел что да, такое куру. курумник да, речечки каменные вот. это... ой ой бля ой. О, нет падать туда неохота Короче, вот это вот камешки Колонку не взяли Вот это вот каменная речка Это ледник таял и размалывал горы, короче, тащил вниз вот это все Перемалывал Ох, грохот, наверное, стоял, Да Вот ради... все равно... Серега, но ну у нас теперь у нас будет философский канал. Мы же уже внедорожников не снимаем совсем. Да, кстати, кстати, сейчас скажу. О, мы пришли, короче, посидеть. У меня телефон заговорился, сам включился. Он тебя записал тебе что ли ты шел а ты ну, на телефон. короче телефон все записал все это слал в интернет что-то там написал сам странные места тут заколдовано все ну, видели же что творится мне там пишет народ обычно здесь люди висят вот так почему подвяжем, мы видео не да? выкладываем сегодня зайчик просто сегодня день что там выкладывать все одно и то же лес что там в снегу вот снимать на самом деле едет туда-сюда туда сюда туда. если бы он ехал нормально он едет же нормально он дергается взад-вперед взад вперед, взад -вперед. поставил говорить. сороковые колеса должен ехать катиться там не смотришь говорить. на природу не нет говорить. туда сюда Должны туда не сюда не да что за... такое да, да, да, да, да. невозможно вообще вот ты, вот так вот что там что там смотреть а сегодня туда сюда мне уже сегодня это туда сюда уже вот есть, конечно, у нас видео там отснятое, ну интересно есть, там. но я его не монтирую, потому что я стал ленивый. Там за горой вон вышка, это уже за Да. Потому что я стал ленивый, обленился совсем. Саня, вас... Саня шутит, ему спонсоры перестали папки закидывать. Ему закидывали по тысячи долларов за каждое кино, так что за задятло он три получил, так что все тайны раскрыли. Серега, мы сюда для чего пришли? Да, кстати. Это у нас, давай это, похвастаемся, что у тебя, ты с собой взял же, я вот взял с собой Ага, конечно, не, не зайчика буду. же мы будем кушать, правильно, сушеного Мы это, вот взяли вот такую штуку с собой да. Фольгу выбрасывать не будем с собой, забрём Конечно, мы её сдадим, это Купана, шаурмень, Серёга Чайкута навеку, Так это вам не внедорожники, блин, снимать М -м -м. вещь и Особенно, когда набегаешь соседню, говорит, Он же меня высаживает из машины Говорит, ты тяжелый <плодил> Высадил меня и едет сам там В удовольствие свое А я за ним Пешком, то есть всю дорогу пешком прошел ты кто Подышал свежим воздухом да, насытился кислородом Очень Красиво здесь Вот камера не передаст, к сожалению красоты И даже, даже не холодно, да? Нет, не холодно Ветерок вроде, ну просто так Не холодно, Холодно будет через два М -м -м -м. дня А ну, там видно Еремель Где? Ну вон ремель вот это, да? Понял, что ты видел. Да. Саня, а может, Нургуш, ты И мне. И Иремиль, дальше. дальше. Нургуш, получается, вот Нургуш заурень. Сейчас мы поставим здесь палатку. И все. Пошли все к чертовой матери со своими работами. Да? Доели. Хороший денек. Выдался. Самое главное солнечно. Дождя нет. Да, Снега нет. нет. Приеду, пущу, да, работу. тут бывало, тут бывает так, что это. Высоко же какое-нибудь облачко зацепится за гору и все это здесь высыпается там в виде мерзких осадков. Ладно, зимой там снег идет, да, там, или летом, ну, там дождик, да, ну не очень приятно, но все но. А если сейчас что-нибудь там какой-нибудь, не знаю, что там, там все вместе будет. Да. Снег, дождь, блин, И, град. Это точно. и туман еще. Синий. нормально нормально божественно мы сейчас еще подойдем к уазику снимем его да. И он, еще, он еще живой кстати с 1 июня да, ну, да. новый регламент там нельзя будет ездить вообще ну что-то такое медведик подписал за что-то да. но у нас же есть блин, Дима он уже все знает за сами это опасно вообще Выкладывай. да пошли они все Дима у нас все знает за всех решает нельзя ездить да, на внедорожниках Ну, не, не знаю там на чем можно Ренджровер купим с тобой еще на можно, сами Возьмем, Технический регламент э -э, нельзя переделывать просто так. Но Вносить изменения. Да, понятно. Конструкту. Но это же пока ты не внесешь изменения, он не едет. Ну да. Не, ну это все относительно. Он едет там, где приора не едет. Стандартный Вадька едет. Уже внедорожник все. Сюда он не проедет сегодня. Летом проедет стандартный. Вот летом что не. Ветер в стандарте проед сюда, нифига. Ой, хорошо. У этой горки, кстати, нет названия. 900 метров и все. Никто ей не дал имя. Серега, имя придумать. думаешь. Ну, 900, наверное, там подальше, сзади. Хотя нет, в принципе. Здесь чуть-чуть вот. ниже. 200 метров до вершины. Ну как, вершина Она такая плоская. Плану. Вообще говорил этот самый, Женя говорил 911 метров, почему-то я так запомнил. Или 910. Я потом посмотрю по навигатору, сколько там было. По-моему 900. Красиво. Вообще кайф. Сейчас солнышко будет садиться, вообще красота будет. Саня, ну это нужно ждать еще прилично, оно вон где. Серега, ну, еще, вон час как минимум. Пока палатку поставим. А -а -а. Что, Поставим, у меня ноги посинеют до сих пор, как этого цвета будут. Это вот так вот люди готовятся, да? Испаренная аж идет, испарятся. В горы поехали, блин. Как, не Саня, у меня штаны вот штаны лежат, В чем на балет ходишь, в дом в горы. Не говори, штаны ничего не оделся. Я их вожу с тобой, как раз для такого случая. Баран, Да. Серега, Серёга, ты эротику решил снять, задницу, руками Снимает Не, Серега, у нас новый формат Да, не нафиг такие форматы, нам на другие будут. Нам такие не нужны Понравилось, нет? Их блокировки не будут волновать Их только задний мост будет волновать Вот что хотите, ребята, думаете, Все костями завалено Вот еще вот еще раз покажу Это место, куда мы приехали Вот эта горка Вот этот каменный выступ Останется Не останется, даже не знаю, как его назвать Здесь Какое-то оккультное действие кто-то производил. Спилили все деревья. и Хитрым образом они тут положены. Не знаю, специально, не специально. Куча костей. Всяких висит. Лежит. Вон, видите, там черепушечки, Костей вообще много. Все завалено костями. Видите, много короче костей. Там вон кости. Вон Зверушки всякие висят. В общем, темное дело. Что здесь творилось? Шерсть валяется. Он, Серега, уже сваливает. Оставил меня одного. Пойду-ка я отсюда домой, пожалуй. Ну, видишь, на ходу отремонтировал, блядь. Ну, что? Все. Поехали мы обратно. Все. Сейчас вниз спускаться должно быть полегче. Но тоже не по своим следам. Вроде вниз, вонка. Получше идет. Ладно, ребята. Давайте пока. Вот такое странное видео у нас получилось. Он уже закат. здесь вот немножко поменьше или он утрамбовывается так получше все надо дофига Короче, мы два Алабая, самых настоящих Алабая. Мы порвали передний мост, встали в такой жопе, вот не видно просто, тут как бы ночь. Вот, и кругом вода, а впереди такой хороший подъем, колеи. Все, снег, лед. Ну так, самое то, что надо. То, что хотели, то и получили. Ехали, смеялись там, блин. Да смеялись. Сейчас э, попытаемся спустить полностью задние колеса. Вообще в ноль. И как-нибудь двигаться. Там в переднем мосту что-то хрустит. Непонятно что, непонятно, что сломалось. А еще, еще мало того, что мы мы не два лобая, мы два лобая в квадрате, мы еще без инструмента, безо всего, то есть даже передний мост не сможем отключить, так чтобы полоси не вращались. Так-то можно было снять заглушки и все нормально было бы, а не можем, пальцами не открутим. В общем, сейчас два лобая либо будут спать здесь в лесу, блин, а мы даже позвонить не можем, телефон, телефон тут не берет, а подниматься неохота по лесу потому что вдруг там мишки а если мишки то они голодные вот так вот но зато мы хорошо отдохнули завтра уже захочется на работу я так чувствую в тепло вот так вот ладно что дальше будет еще расскажу